Однажды овечка пошла на прогулку И там повстречала барашка в полях Большие рога, кучерявая челка, хитринка и лучики света в глазах Овечка взглянула, а овечка вздохнула «Ах, вот он мой принц!» – прошептала она Так долго мечтала и вот повстречала все просто и ясно. Овца влюблена. Но я недостойна барашка внимания. Есть овцы красивей, стройней и умней. С характером кротким, с богатым приданным. И тут вдруг барашек направился к ней. Через краткое время те двое под ручку Уж вместе гуляли, потупив глаза. С тех пор они вместе всегда, им не скучно. Бывают же в жизни овец чудеса.